Астрологи назвали пять самых опасных дней июля для всех знаков зодиака. Это 10-е, 12-е, 14 16 и 25-е. Ближайшая дата 10 Завтра, в субботу. Предупрежден, значит вооружен. Попробуем спланировать свои дела и подготовиться к трудностям. Чего нам ждать от этих опасных дней? Спросим у астролога Верху Белашвили. Доброе утро, Вера. Доброе утро. Вера, в июле пять опасных дней. Какой-то месяц особенный, да? Скажу честно, да. И это месяц перехода во вторую половину года. И июль, как основоположник этого перехода, взял на себя максимальное количество таких сложных энергий. Июль... А... Является месяцем столкновения так называемого, когда э, хозяин года, металлический бык, как мы все знаем, он э, в данном месяце конфликтует с хозяином месяца. Хозяином месяца является коза. Это уже восточная система, и вот такой конфликт между быком, быком и, и козой, козой это очень-очень да. непростой конфликт. Давайте прям по дням тогда пройдем. Вот завтра 10 июля, это суббота, казалось бы, день полного релакса. Каких опасностей мы можем? Ждать. Именно 10 числа начинается вот эта первая волна таких вот, можно сказать, ну нагнетений, что называется. И есть особенные часы в этом месяце, когда тоже стоит быть крайне осторожны. Какие это? Это суперконфликтные часы. Это время с 13 до 15 часов. Ну, это то самое... есть лучше такой пообедать взять. в это время. Mm -hmm. Да, лучше посвятите время отдыху и релаксу. Второй интервал времени с 19 до 21 часа. То есть ужин тоже. Да. Время с как раз время. Когда можно уединиться, отдохнуть и побыть, вот как бы не в гуще событий. Причем это всех знаков зодиака касается. Это касается всех. Третий интервал времени у нас выходит практически почти в полночь, с 23 часов и уже до часу, следующего, часу ночи следующего дня. Вот эти три интервала, пожалуйста, прям. Будьте максимально осторожны. Ну, на следующей неделе, получается, эти опасные <с дни <с идут прямо через день. Какой-то парад неблагоприятных дней. Что вы можете сказать про эти числа? Это 12, 14, получается... 12, 14, 16. 12-14 числа будет концентрация больше на межличностных процессах, потому что соединяется Венера и Марс. С одной стороны, это очень хорошая комбинация, потому что она позволит людям почувствовать такую яркую влюбленность в такой парад порыв чувств, какой-то страстности, желание сиять, показывать себя. Это будет хорошо и прекрасно. Но при таком порыве люди могут, конечно же, зашкаливать и в своих эмоциях. Как вы понимаете, здесь недалеко до конфликта. Поэтому вот эти три дня нужно быть, ну, я бы сказала, максимально влюбленный в жизнь и во всех вокруг вас. Но так, чтобы никому не говорить лишнего. А 16-го, получается, еще через день? Этот день мы проводим тоже максимально спокойно. И 25-й тоже к этому относится да, да, эти все дни, они вот самые такой максимальной концентрации. Поэтому очень здорово, прям прекрасно будет, если вы будете это время проводить эту у водоемов. Одно из самых таких, можно сказать, важных вспомогательных средств это этом месяце будет больше пить воды, находиться у воды, принимать ванны, все, что, в общем-то, связано с водой. Вера, для каких-то знаков зодиака вот эти пять дней могут быть более опасными, чем для других? Но если мы берем восточный гороскоп, да, мы уже поняли, что быки и козы находятся в, первой, в первом эшелоне, да. К ним присоединяются также собачки и э, драконы. Это по восточному гороскопу по году рождения. Если вы узнали себя в этих гороскопах, то, пожалуйста, будьте максимально осторожны. Это могут быть конфликты с начальством, потому что очень сильная энергия противостояния отцов и детей, так будем это называть. И начальник подчиненно относится тоже к этой иерархии. То есть детей тоже лучше не трогать? с очень да? аккуратно. Знаки зодиака каким будет вести, а каким не очень? По западному гороскопу. По западному гороскопу я бы, наверное, выделила огненные знаки, потому что в знаке льва у нас происходит... Им будет вести или наоборот огненным? Да, огненным будет вести, в частности, львам. У львов соединение Венеры с Марсом, и им как раз-таки может тоже повести, повести в любви. Любовь еще может достаться воздушным знаком, поэтому воздушным знаком я тоже настоятельно рекомендую в этом месте смотреть по сторонам. Знаки, которым чуть меньше повезет, это земные знаки и знаки воды. И здесь я, наверное, отдельно бы выделила знак скорпиона, потому что скорпиона как раз-таки обратная история в сфере любви, и у них могут возникать ну, недомолки, недопонимания и прочие конфликты. Они больше обостряются. Из воздушных знаков я бы выделила еще дополнительно весов. У весов есть тоже шанс в этом месяце встретить свою вторую половинку. И Земных знаков а тельцы, Козероги и Девы у них в этом месяце больше я бы ориентировала их на социальную жизнь. Там больше успеха, там больше возможностей, там больше какой-то радости. Ну что ж, предупреждены, значит, вооружены. Да, мы соблюдаем выдержку и спокойствие. Вера, спасибо большое за эти очень полезные советы. Доброго дня. Спасибо вам.